Всем привет! В этом коротком видео расскажу о 10 плюсах жизни в Калининграде. Подписываемся на канал, красная кнопка внизу и поехали! Первое преимущество жизни в Калининграде это море. Оно конечно редко бывает теплым, но даже просто погулять вдоль берега, подышать свежим воздухом это очень здорово. Второй плюс, это возможность ездить в Европу на выходные. Можно посетить множество красивых польских городов или поехать на пару дней в Берлин. Третий плюс, значительно ниже стоимость недвижимости по сравнению с Черноморским побережьем, поэтому если вы мечтаете жить у моря, то Калининград совсем неплохой вариант. Четвертая причина: умеренный климат. Здесь редко бывает жарко и редко бывают сильные морозы. Многим людям нравится такой климат, но конечно он подходит не всем. Причина номер пять – это менталитет. Многие приезжие отмечают доброжелательность местного населения. Люди здесь особо не спешат, автомобильное движение довольно спокойное. Пишите комментарии, кто переехал, как вас встретил Калининград, как сложились отношения с местным населением, легко ли вы здесь завели новых друзей. Ваше мнение важно для людей, которые сейчас, например, выбирают город, в который хотят переехать. Не забываем подписываться, а кто не подписался, красная кнопочка внизу. Шестая причина – здесь очень много историй. Кафедральный собор, городские ворота, форты. Крепости и просто красивые дома Немецкая брусчатка, по которой до сих пор ездят автомобили Седьмая причина – это природа В Калининградской области можно поехать отдохнуть не только на море Здесь есть два залива, множество рек и озер Отличные леса, где можно собирать ягоды и грибы Восьмая причина или преимущество жизни в Калининграде Это возможность ездить за продуктами в Польшу Не обязательно это будет дешевле Если посчитать стоимость визы, страховки на автомобиль Потраченное время на пересечение границы Экономии может и не быть Но есть возможность покупать продукты, которые сейчас в России не продают. Это тоже хоть и небольшой, но все-таки плюс. Девятый плюс – это неплохая экология. Конечно, если вы поселитесь в самом центре города, свежего чистого воздуха там не будет, но на севере или северо-западе города вполне хорошая экология. А если вы решите жить в приморских городах – Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, Винтарный, Балтийск, то воздух там просто идеально чист. А десятый плюс сейчас вам покажется неважным. Но когда вы будете сидеть вечером на песке, на берегу моря, наблюдая потрясающий закат, вы поймете, что это и есть главный плюс переезда в Калининград.